суток, уважаемые зрители и слушатели информагентства Ледокол. Сегодня 22 апреля 2021 года мы на центральной площади города Саратова будем проводить опрос, посвященный дню рождения Владимира Ильича Ленина. Сегодня 151 годовщина со дня его рождения, поэтому мы будем опрашивать людей, насколько они его знают, помнят, чем он был знаменит и какие свершения для Нашей страны он сделал Добрый день, меня зовут Аркадий Я от информагентства Ледокол Какой сегодня день? Сегодня 22 апреля угу. Чем этот день Знаменит для России? Ну вот, к сожалению Не помню угу. Хорошо А кто тогда на данной фотографии? Владимир Ильич Ленин угу. А если соединить? А если человек соединить. Ну да, Владимир Лич Ленин и 22 апреля. Ну, я понимаю же, на что вы намекаете, но просто вот не помню. А, ну, сегодня день рождения Владимира Лича. Ну, можно было догадаться, да, на самом деле. Хорошо, да, а чем... я подумала, что каким-то другим событием, связанным именно с Владимиром Ильичем. Хорошо, а чем знаменит Владимир Лич? Что он создал? Спасибо за интервью. День добрый, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вы знаете, какой сегодня день? Да, 22 апреля, день рождения Ленина. Отлично, очень приятно слышать, что вы знаете, помните еще Владимира Ильича. Ну да, как сейчас помню. Лично? А, ну я помню, тоже... В субботнике. Ну, вы сейчас намного больше сказали, чем все предыдущие ответчики. Ну, я рада. Уже вспомнили Что про бревной. На вас, да. А чем сейчас знаменит Владимир Ильич? Ну, как же чем? Революция наша свершилась в 17 году благодаря Владимиру Ильичу. Под Росталь... его руководству... Просто только что мы услышали такое мнение, что это гигантская ката катастрофа для Российской империи была. Ну, вы знаете, это такой философский, я бы сказал, вопрос, я бы не сказал, что это какая-то была катастрофа. Потому что в то время люди немножко иначе мыслили, потому что они тоже рассчитывали как-то на эту революцию, что люди будут жить лучше. Но, как, опять же, словами если Булгакова сказать, то... Разруха. Лучше там жить, да, не стали, хотя хотелось. Да, разруха-то, она у нас в головах так и осталась. Ну, знаете ли, наверное, лучше кто-то стал жить, кто из землянок в бараке хотя бы переселился, а из бараков потом в каменные дома, в отдельные квартиры впоследствии. Вы могли бы себе такое представить в Российской империи? Ну, нет, конечно, нет, не могла. Но катастрофа, это можно же описать так, что катастрофа для конкретного проигравшего класса была тогда семнадцатый год. Вы знаете? Тоже я бы не сказал, что катастрофа для многих, да, реально это была катастрофа, но эти люди, они переехали за границу в большинстве своем. Ну, а те, кто остались, да, в душе, наверное, у них была катастрофа, но тем не менее они считали своим долгом не оставлять Отечество, а служить Отечеству. Но я все-таки именно про класс, про класс собственников ну, да, для них-то... Да. Потеря их собственности, которую они якобы нажили непосильным трудом, это должно быть ударом. Вот поэтому они до 91 -го года тянули-тянули и разваливали потихоньку. Советский Союз? Ну, скорее всего, да. Ударом это было, потому что многие, конечно, имели и фабрики, многие имели заводы, и плюс именитые такие фабрики, заводы были. И, конечно, им было больно смотреть, во что они превращались. То есть, ну, когда национализировалось их имущество, то многое пришло в упадок, скажем так. И, наверное, им, да, было больно это. Хотя, скорее всего, больше больно из-за того, что больше не получалось с этого колоссальные барыши получать. Ну да, и это тоже, конечно, у нас вся жизнь наша как бы завязана на деньгах, поэтому их никуда не денешь. Хотя плохо, наверное, и много денег иметь, и мало денег иметь тоже плохо, скажем так. Хорошо, благодарю вас за ваши ответы. Еще Спасибо. раз с праздником. Да, и вас. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вы знаете, какой сегодня день? 22 апреля. Хорошо, чем этот день знаменит в истории? Не знаю. Хорошо, а кого я показываю на фотографии? Ленин. Угу. Хорошо, хоть вы его знаете. Сегодня день рождения Ленина, ага. ему 151 год исполнился бы. Чем знаменит Владимир Ильич своими достижениями в воинской части. Прошу прощения, а с кем воевал Ленин? С другими. Благодарю за ваши ответы. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства Ледокол. Какой сегодня день? Революция какой-нибудь или еще что-то? Не знаю. Сегодня 22 апреля. Владимира Ильича Ленина. Ну хотя бы в логическом мышлении вам нельзя отказать. Ну нет, помню, помню. Это радует. А чем знаменит Ленин? Вождь. Ну, вождь чего? Кого? Коммунистов. Коммунистического движения, не знаю, революции. В принципе, вы правы. Вождь мирового пролетариата. Да. А вы сами наемный работник или владелец? наемный хорошо то есть он в каком то смысле и для вас должен быть вождем направлять вас хорошо благодарю вас за ваши ответы мы не заняли у вас много времени да. а, так... да. добрый день меня зовут аркадий я от информагентства ледокол какой сегодня день день рождения Владимира Ильича отлично очень приятно что вы знаете хорошо ну мы были уверены что вы знаете конечно же а, чем был знаменит Владимир Лич и чем он был для России? Привернул э, всю историю практически, который в 17 году революцию сделал. Ну, привернул историю революции, ну, это, знаете, я не сторонник его. Uh -huh. Я смотрю много топливных фильмов сейчас. Были, были художественные, когда при, при были художественные фильмы. А Пока все гладко, все допустилось хорошо. А сейчас законодательный фильм показывается. какая не совсем так все это правильно было поставлено. Но, знаете, у меня был дед, дед мой, ну как сейчас кулаками называли мы. он был зажиточный, заживший, был плодник хороший. Его расплачивали видите как? Это неправильно. Ну, мы не будем сейчас говорить о том правильно, неправильно, у нас материалов дела под руками нет, поэтому. Ну, что, я... Спасибо за ваш ответ. Вот вам, о, господи, прошу прощения. Вот вам визитка. Заходите, там будет наш материал. Вам. Добрый день, меня зовут Аркадий. Я от информагентства Ледокол. Какой сегодня день? 22 апреля. Чем этот день знаменит в истории? У Ленина день рождения. Все верно. А чем Ленин знаменит? Ну, он вождем был нашим. Вы наемный работник? Вы пролетарий? Вы не наемный работник? Вы работ... владелец бизнеса? Нет, я просто не работаю. А. Я домохозяйка, у меня трое детей. Понятно. Ну, отчасти это тоже. Хорошо. Как вы оцениваете его деятельность историчес... с исторической точки зрения? Это в смысле, как он вел или что он делал. Ну да, что он делал для России, как вы это оцениваете? Ну, я думаю, что много он сделал для России. Угу. Очень даже много. Декретный отпуск. Да. Восьмичасовой рабочий день. По-моему, да. Угу. Большое спасибо вам за ваши ответы. Не будем вас больше отвлекать. Вот, возьмите визитку, заходите на наше Ресурсы. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства Ледокол. Какой сегодня день? 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина. Отлично, хорошо, что вы знаете. Конечно. Отличный путь. А чем знаменит Владимир Ильич Ленин? Вождь пролетариата мирового. Возглавлял наше правительство. первые. Стоялось, так сказать, создание молодого советского государства Вы оцениваете положительно его деятельность? Неоднозначно, но, скорее всего, да Хорошо, благодарю за эфир Так, а... Ну вот, как раз а -а -а. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол» Какой сегодня день? Ну, хотя бы число. 22-е. Угу. Раз я держу портрет Ильича. Угу. Ну, а подумать, если чуть-чуть... День рождения. Бинго! Отлично. Вы хотя бы логически можете заключение сделать делать. Это уже радует. Так, а чем знаменит был Владимир Ильич? Как представитель социализма в целом. Который произвел один из активистов по-моему был свержение царской россии нет <свец> Нет. царя свергли в феврале царя свергли в феврале причем совершенно другие силы не коммунисты не социалисты <свец> <свец> ну ладно хорошо а как вы оцениваете деятельность Ленина в истории восьмичасовой рабочий день декретные отпуска декрет о мире декрет о земле так большой вклад в развитие России того времени. Uh -huh. То есть больше положительного от этого. Ну для кого как, как говорится, для приверженцев его взглядов на мир, наверное, положительное, для кого-то отрицательное. Uh -huh. Хорошо, благодарим вас за эфир, Роман. Поехали. Добрый день, Добрый. меня зовут Аркадий, я трансформагенство Ледокол. Какой сегодня день? Сегодня 22 апреля. А чем этот день знаменит в истории? Понятия не имею, если честно. Действительно понятия не имею. Uh -huh. Хорошо, а про Владимира Ильича Ленина слышали? Так, точно. <laughs> Хороший ответ. Ну, сегодня его день рождения, 151-я годовщина. Интересно, я об этом не знал. Хорошо, а что вы знаете о Ленине? Чем он был знаменит? Я знаю о том, что он был не последним человеком в Советском Союзе. Ну, то есть, как бы, он, это, собственно, Секретарь, кажется? Нет, нет, не секретарь. Ну, кто-то важный Советском Союзе. Ну, тогда с генеральными секретарями еще не наладилась вот эта вот система. Он был председателем правительства Первого Советского Союза. Хорошо. И совершил революцию 25 октября семнадцатого года, то есть октябрьскую. Я об этом слышал, но этот момент как бы из своего рода хорошо благодарим вас за ответы свое интервью вы можете увидеть у нас на канале хорошо. день добрый товарищи тиктокера какой сегодня день Четвертый. а число 22 22 -ое. месяц апрель. апрель и чем знаменит этот день в по-моему, где и какой-то Ну, это по-моему. Так и не знаю. Ладно, хорошо. А кого я держу на фотографии? Ленина. Ленина. Mm -hmm. а если подумать, то сегодня 22 апреля я держу фотографию Ленина. У меня рвалюция, по-моему. Ну, я тоже не помню. Ладно, ну, сегодня день рождения Владимира Ильича. Чем он был знаменит? Я даже не помню. Поехали. Я не помню. Я не помню, чем он знаменит. что главный вождь был. Ну, вот чего, к чему стремился? К там, победе. Хорошо, благодарим вас за ваши ответы. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Какой сегодня день? Сегодня день рождения Ленина. Вождя пролетарской революции и вообще всего мирового пролетариата. Слушайте, вот от вас я, если честно, не ожидал, это очень приятно слышать от молодых людей. И значит, вы знаете, чем он был знаменит, какова его деятельность? Конечно, знаем. Ну, прежде всего, человек, поднявший Россию установившие социальные блага для всего русского народа. Великий теоретик марксизма, ленинизма, можно сказать, даже практик. Мы очень многим ему обязаны, можно сказать, всеми свободами, которые сейчас имеем. Вот это самый лучший ответ за сегодняшний день, за все время, что мы ведем опрос. Благодарим вас, вы вступайте в наши ряды, как подрастете. Ссылку я вам оставлю. Хорошо, спасибо Вам спасибо. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства Ледокол, Печатный орган Союза Коммунистов. Какой сегодня день? Сегодня 22 апреля. А чем этот день знаменит в истории? Честно, я не помню. Я не знаю. Но, судя по всему, это как-то связано с Лениным. Так, а если еще чуть-чуть подумать эту мысль? Может быть, сегодня будет день рождения? Бинго! Вы молодец, это уже опять. А чем знаменит Ленин для вас? А, ну, это был человек, который... Он был один из тех, кто повел революцию в России, угу. возглавил СССР. Тогда... СССР. РСФСР. Вот, да, да, да. И как бы стал известным революционером изменил страну. Вот. А в чем были изменения в стране вот, для простых людей-то? Так, во-первых, буржуазия была как бы, отодвинута на первую сторону, на, первую, на первый план вышел пролетариат, вот и власть советов, коммунизм и так далее. А еще социализм. Социализм. Да, да, да, да. Отличный ответ. Мы вас благодарим. Поздравляем. 22 апреля 2021 года мы не успели записать выводы после нашего выхода на сбор интервью по поводу того, что мы услышали о Владимире Кличе Ульянове Ленине. Но сейчас мы исправляем эту ошибку. Мы с радостью узнали от многих молодых людей, что Ленин до сих пор влияет на их сознание, на их умы и является для них весьма значимой фигурой. Чего не скажешь о промежуточном поколении моего возраста. Поэтому будем продолжать нашу работу среди нашего поколения в районе 30 лет и, конечно же, впускать в наши ряды молодую кровь. Они уже знают, что для них сделал Ленин.